Бунтует планета, шумит тепловоз. Кто сделал нам это? Кто заразу завез? Не крутится планета, не едет паровоз. Пить бросаю водку, заебал цирроз.